Смотрим. А ну куда полезла? Сука, слизь оттуда. Не трожь. Он мне тоже сказал. Натурально, так кошечку играет. Похоже, только большая, чуть-чуть. Не трогай. Ты сюда. Кружка не разбилась почему-то. Сегодня в час десять очень душевное видео. Я думаю, его должен посмотреть. Мы посмотрим, мы посмотрим видео. обязательно каждый И также отправлю 2000 рублей за самый лучший комментарий. И комментарий от меня будет, конечно же. -10, смотри, новый видос. Понимаешь, он тебя бросил, потому что мужчину своего нужно уважать. Сука, ты можешь потише сделать свою музыку? Я В наушниках. Блин. блин. Понимаешь, нужно показать... В сайрпот музыки не слышно. Рядом. Я проверял сам что мужик главный, Ты не дыши ты так громко, блядь! Я тебя бросаю! Я тебя сейчас в окно выброшу. Понял. Любить и уважать. Пофоткай! Галина, меня, а? Да, давай, без проблем! Да. Не уважает. Ни муж жену, ни жена мужа. Вот такие социальные ролики. Давай. На, на и сторону, в забор сфоткала. Так, получилось? Может, еще несколько? Да не, зачем? Хорошо да. получилось. Да? Фоха в сторону. забор не попал даже. Нет, за хуйня. Я здесь как ублюдок. Вот так ест дама, а вот так едят настоящие мужики и пацаки. <клёх> и еще друг у друга берут, едят. Каринечка ложечкой, вилочкой и ножичком. Аккуратно отрезает. Во, как может. Какой-то он настоящий динозавр смотрим ролик социальной карины вот знакомьтесь это сашенька Сюда, Сюда, взяли мальчика прикольного мальчика взяли усыновили так бы он в детском доме жил бы, а так он в кругу семьи, настоящая семья, это же здорово, я думаю. Прикинь, а мне мой батя сказал, что он мне комп снова купит. Какой папа? Мне мама сказала, что это не твои настоящие родители. Да не слушай ты мне друзей, непонятно каких. Родители, они в Африке родители. могли бы и сказать. Саш, что такое? Родители. Блин. Да, не хотели расстраивать мальчика. Господи, да беги за ним. Стой! Вот хакробись! Успокойся, все будет хорошо, не переживай, жди дома. А мальчик-то убежал и, и вправду убежал. Куда, е-мое? Обратно в детский дом К родителям настоящим А папашка-то не нашел его ну, Господи, ну побегай до да вернется, две остановки туда Две остановки обратно И вернется мальчик-то Не девочка же <плёк> Поплачьте, поплачьте все обойдется. И листай. Ну и вторая часть ролика. Пацанчик-то расстроился. Мама гладит. Что мама делает? Ах, мама сигареты нашла у него. И папульке-то ничего не сказала об этом-то хорошая мамулька то кариночка найма и видимо перестал курить выкинул сразу в пень он обрадовался как велосипед подарили мальчику он вспоминает какие хорошие родители то были ноутбук купили блокнотик Ничего, бля, не живой-то дома-то. Интерьер какой-то у них богатый, очень. И, видимо, он вернулся и понял, что. И понял, что как он называется? Погорячился. Видимо, понял, что погорячился очень. Да, родители не те, кто родили, а те, кто воспитали и подняли уже взрослый уже муж мужчин тоже взрослый. Ну, видимо, видимо, вот такой классный вай у Кариночки. Смотрим, да, вы и Карину вместе со мной сегодня, сейчас. Купил ебать, что за пушка <говорит> машина. А ты знаешь, что когда мужик покупает большую машину, то значит вот там вот так. Не факт. Это просто баба так думает. Почти все. Ну что, поехали, пацаны? Может, по работе нужна большая машина и огромная. А что смотрите? А -а -а -а. Поехали. Велик классно у тебя. Хороший, Да, новый. Подколола, да, подколола. Жень, смотри, сюда. Ты прекрасна. Красивая девочка. Женя Ершова. Давид, <силит> да. Э, посмотри сюда. И Бава симпатичный. Ты должен быть вообще красавчик. Ой, какая! Да, кто самая красивая? Ну не ты даже. Карина самая красивая у нас. У нас самая красивая. Только Карина. Трехочковый. И дала ногой по, по лицу. Зачем? Не зачем? Сейчас с пацанами поспорили, сейчас скидываемся по 5 тысяч. Кто первый туда добирается, тот получает все бабки. И кто же доберется? А дава самый последний прибежала. По скользкой горе. Вот так здесь они зарабатывают. Зай! И голые девки, и голые девки обернулись на возгласы давы. Зай! Тоже обернулась. Зай! Зай! <смех> Каждая история, с каждой пранки. И Карина повелась, что-то у нее там в волосах. А волосы-то у нее темнеют уже, с каждым днем. Пусть Братва уже через 4 дня, 25 мая, я вместе с Кариной выступим в моем родном городе Новосибирске. Для тех, кто прямо сейчас свайпнет и купит билет на этот концерт... А, кстати, дороги... билеты не сильно дорогие. От 470 до 1400 не очень дорого. На концерт дабы-то попасть. Новосибирске. Очень хорошая цена. 50% скидка. Также я приду свой новый альбом. Поэтому мы будем ждать вас. Каждого из вас будет очень много крутых ништяков. С... Непонятно, откуда скидка воз... взялась. Ну, 470 рублей. В танцевальном зале билет стоит. Смотрим. Карина, 26. Ничего особенного. Девушка сидит с медведем. Очень, очень здорово. Одинокая женщина. но независимая. У нее есть дава, у нее есть много парней. Она не одинока. Она богата и красива. Сильно. Всем привет, с вами Бьюти Блок И сегодня я буду тестировать эту омолаживающую маску Посмотрим, что получится И она через, и она через Snapchat стала очень красивой Обалденно! Это по гусиному. По, -по, -по, -по, по гусиному. По мультяшному по гусиному. Ничего вы не смотрели мультики Диснея. Это армянский. Это заразно. <тачка> это не очень заразно. Это все, да? <реш> Plato, да. И Дава чуть не свернул себе головы. А может не Дава это. <пукты> Красиво сделал Пранкеры, блять, ебаные Нет, не дало Кар, лови лови Пранки каждый день Никаких роликов Один пранки В сторис Ты свою бутылку выкинула Че, да, Человек прошел Да, а ты че делаешь? Дала Дава, кстати, хорошо бежит, обалденный, он просто как этот самый, бегун. прикольно. Братва, напоминаю, что до моего концерта в Новосибирске осталось всего три дня. Я вместе с этой белослежкой 25 мая выступлю, ребят. Также я представлю свой новый альбом. И кто прямо сейчас свайбнет не купит билет, там он 50% скидка. Будут очень крутые ништики, ребят. Жду каждого из вас. Да, он настоящий певец прямо как. Очень настоящий. Альбомы там всякие. Смотрим. Он мечтал о девчонках в белье, а досталось, я, Джей, это а досталась кастрюля электрическая для каши. О, я как раз о такой мечтал. <связывая> как, да? Бабы не должны работать на мужской работе, потому что они... Они должны работать на женской, чисто... Чисто мужская задумка. Тупые. Ага. Здорово. Это Маша. моя подруга Маша, она майор. Здравствуйте. Забор покрасьте. Ну Чубова, ты готов? Чего смешного не могу понять. Да, братан, собрался. А это что? А это Карина в чемодане. Тоже хочет отдыхать что там делаешь? Меня, возьмите Нет. меня отдыхать! Иди работай, тебе видео снимать надо! А ты пизды... Кстати, Карина давно видео не выкладывала. Одно, одно видео в две недели. Это очень хороший результат. Для нее. Ты получишь за то, что помогаешь. Да я хочу, иди, я иди, иди работай! Вот так -то.